Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ростислав Францкевич. И если вы смотрите это видео, значит вам крупно повезло. А повезло потому, что сейчас я познакомлю вас с совершенно новой видеосоциальной сетью, которая платит реальные деньги за минимум действий на вашем аккаунте. А также я дам вам инструмент, с помощью которого вы будете приглашать сюда людей легко, просто и быстро. Предстарт новой социальной сети WaveScore был ночью 15 ноября 2015 года. И до 1 января 2015 года сайт будет работать в бета-версии. Почему всем будет полезно зарегистрироваться в этой новой социальной сети? Вы наверняка имеете аккаунты в таких социальных сетях, как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Google Plus и других. Что мы делаем в социальных сетях? Общаемся с друзьями, делимся фото, видео, ставим лайки и так далее. В новой социальной сети Wavescore мы делаем то же самое. Только нам за это еще и платят. Уникальность новой социальной сети в том, что она платит просто за ваше пребывание в ней и приглашенных вами друзей хотя бы один раз в неделю в течение 15 минут. Это потрясающая социальная сеть, где будут зарабатывать миллионы людей со всего мира, как на платном, так и на бесплатном входе. И уже многие зарабатывают. WaveScore – это инновационный видеосервис, новая социальная сеть, которую можно использовать как страницу захвата. Бесплатный сервис для эффективной рекламы любого вашего бизнеса, продвижения любого проекта. Здесь вы можете бесплатно раскрутить любой свой бизнес с помощью видеотрафика, выставляя свои видеоролики и получать миллионы просмотров. У моего венгерского партнера около 20 миллионов уже сегодня. По сути, WaveScore это собственный маркетинговый видеосайт под ключ. Откуда новая социальная сеть WaveScore берет деньги, чтобы делиться со своими участниками? В личном кабинете каждого партнера есть вкладка Виртуалбанк. открыв которую, мы увидим список компаний, покупающих здесь рекламу. Несмотря на то, что новая социальная сеть Wavescore существует всего 6 месяцев, в список рекламодателей входят такие крутые бренды, как Amazon, Apple, Microsoft, Nike, Walmart и многие другие. Я был изумлен, что даже Google, который имеет свою рекламную кампанию Google AdSense, также вкладывает сюда деньги и покупает здесь рекламу. В -score есть рекламный баннер его интернет-магазина Google Play. Нужно задуматься, почему такие акулы бизнеса покупают рекламу у еще недавно никому неизвестной в Крупнейшие менеджеры понимают, что новая социальная сеть очень скоро станет таким же узнаваемым брендом во всем мире, как Facebook или Twitter, потому что лучшего способа передачи информации, чем видео, еще не придумали. А Wavescore как раз является видеорекламной площадкой. Сюда вы можете загружать как собственные видео, так и любые, понравившиеся на YouTube. Вот, нажав на эту вкладочку, можно поделиться, к примеру, вот моим стартовым видео в соцсетях. Эти ролики вы размещаете в ленте на вашей стене, и любой человек, которому вы дадите ссылку на свою страницу WayScore, может посмотреть ваше видео. Также добавлять видео вы можете, менять местами, Редактировать плейлист. Конечно, соцсеть еще находится в бета-версии. Она только-только стартовала. Многие функции здесь еще не работают. Но это тем лучше для нас. Значит, мы зашли вовремя, на самый старт. И мы пионеры и первопроходцы здесь. Когда здесь все уже будет отлажено и налажено, это будет к январю месяцу. Здесь будут уже десятки миллионов людей. Ну и зарабатывать здесь будет сложнее, я думаю, уже через год, когда здесь будут сотни миллионов людей. А сейчас я помогу вам зарегистрироваться и правильно настроить ваш аккаунт и вашу реферальную ссылку, чтобы она приглашала автоматически. Итак, это видео сейчас вы можете смотреть на моем видеоканале YouTube на моем блоге, странице ВКонтакте, а также если непосредственно пройдете по моей реферальной ссылке под видео в описании. Вы попадаете вот на такую страницу с этим видео. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно нажать в правом верхнем углу вкладку Sign Up. Сделать это нужно правой кнопкой мыши и открыть ссылку в новой вкладке. В этом случае в соседнем окне будет наше видео, вот это, с инструкциями по регистрации и настройке вашего аккаунта. И в этом окне вы смотрите видео, а во втором окне вы повторяете действия, описанные в видео, на своем аккаунте. У вас откроется вот такая страница, где вас благодарят за принятое приглашение друга, и необходимо ввести свою электронную почту, пароль, подтвердить пароль. Поставить галочку о том, что вам уже есть 13 лет. В этой соцсети можно регистрироваться с 13 лет и зарабатывать. А также поставить галку, что вы не робот. И при необходимости здесь может быть капча, ввести капчу и перейти по вкладке Sing Up. Вас уведомят, что вам отправлено письмо на указанную электронную почту вот такого вида: The Game Welcome to Vitracker. И вот здесь необходимо будет пройти по нижней ссылке и авторизоваться. У вас откроется после авторизации. Ну вот здесь как раз у нас открылась капча. Нужно выбрать водопады. Попробуем это сделать. Вот здесь, кстати, выходит как раз сообщение. Я рекомендую пользоваться во всех англоязычных сайтах. Здесь, конечно, скоро будет русский язык. Но тем не менее, лучше всего браузер Google Chrome. Вы всегда сможете перевести на русский язык, нажав правой кнопкой мыши, перевести. Другой вариант вы можете, вот нажав правом верхнем углу Два квадратика. И тоже перевести. Нас приглашают бета-версию в, бета в, в, в Скор. Мы хотели бы поблагодарить вас всех и каждого за участие в раннем развитии в Скор Для бизнеса. И, пожалуйста, простите наш временный беспорядок, но не волнуйтесь. Мы работаем круглосуточно и мы будем иметь... В общем, они нам говорят о том, что здесь еще не все готово. Как бы извиняются перед нами, мы это понимаем. Русский язык тоже скоро добавит. Перед вами откроется вот такая страница, профиль после авторизации. Здесь нужно будет заполнить все на латинице. Заполняете ваше имя, вашу фамилию, дисплей, имя, то есть имя, которое будет отображаться на экране, e по умолчанию, страна и номер телефона без плюса и международного кода. Я рекомендую ставить свои реальные данные. После этого вы можете нажать Update. Но также для полного заполнения профиля вам обязательно необходимо загрузить свое фото. Делается это следующим образом. Кликаете на поле для фото левой кнопкой мыши и на своем компьютере выбираете свою фотографию и можно редактировать его таким образом, чтобы вверху осталась белая полоса. Лучше выберите большее фото и можно его уменьшить вот этим знаком минус. Вот так. Можно подвигать, как вам будет удобно. И оставить, как я уже сказал, белую полосу. В таком случае ваша голова не будет обрезана. Ну, вот примерно так. Как я говорил, выбирайте лучше большое фото, потому что его можно уменьшить без потери качества изображения. Сразу покажу вам, где вы можете взять свою реферальную ссылку, чтобы приглашать. Переходим на Hello Page. И просто кликаем по стартовому видео. И вот она ваша реферальная ссылка. Вы можете ее скопировать в адресной строке браузера. Пока используете для приглашения именно ее. Она работает процентов. А сейчас я научу вас, как вы можете самостоятельно сформировать свою реферальную ссылку и мы настроим вашу реферальную страницу, чтобы она сама приглашала. Для этого мы в нашем аккаунте переходим на Hello Page и Edit Page. Вот здесь поле для нашей реферальной ссылки и мы можем здесь написать любое имя, все что вам будет угодно, но чтобы это было Available, то есть чтобы это было не занято имя, логин. Главное, чтобы вам ваша ссылка реферальная понравилась. И сохраняем. Далее мы переходим на плюс кастомайз дисплей фото и выберем на вашем компьютере выбираете свою фотографию здесь можно ее подвигать выбирайте лучше фотографию больше потому что ее можно уменьшить без потери качества ну как вы захотите вы это сделаете и подвиньте ее, установите как вам понравится единственное я рекомендую оставить белую полоску вверху вот примерно столько чтобы голова не была обрезана далее нажимаете ok и сохраняете после сохранения у вас на вашей странице реферальный, вот появится такая фотография. Далее вы еще можете изменить фон сайта. Вот этот фон у меня сейчас он красный. Вы можете изменить следующим образом. Нажимаем плюс Customize Cover Photo и выбрать любой фон на своем компьютере. К примеру, к примеру, вот этот фон. Открываем. И мы видим, что вот у нас прямоугольник. Здесь мы можем подвигать и установить так, какой фон хотим. Нажать опять ОК OK и сохранить. И таким образом, вот после того, как появится галочка, сохраняем. И таким образом у нас с вами будет оригинальное оформление вашей реферальной страницы с вашей фотографией с вашим именем реальным которое вы напишете, и фоном теперь нам нужно поставить вот это видео стартовым на вашей рев ссылке чтобы новые партнеры могли познакомиться с темой легко зарегистрироваться и повторить ваши действия своим партнерам я разрешаю загрузить это видео на свой видеоканал и скопировать ссылку. Или можно взять ссылку прямо из моего видеоканала. Делается это следующим образом. Вы заходите Hello Pages, кликаете на видео и на видео внизу есть вкладка YouTube. Вы можете нажать на нее и откроется Новое окно браузера. И вы таким образом перейдете на мой видеоканал. Внизу справа шестеренка. Вы можете настроить оптимальное изображение. Вот таким вот образом. А также внизу справа в углу можно смотреть на весь экран. И вы копируете вот эту ссылку в адресной строке браузера. В вашем аккаунте нажимаем WaveScore и переходим в HelloPages. Далее мы нажимаем Replace видео и вставляем скопированные URL. Вставляете URL видео, нажимаете на кнопочку добавить фаворит. Фаворитом, то есть будет стартовая. Оф и сохраняете. Все ваше видео закреплено на стартовой позиции вашей реферальной ссылки и будет первым просматриваться вашими вновь приглашенными. Партнеры будут регистрироваться, дублицировать ваши действия и у всех еженедельный доход будет расти. Итак, масштабы и перспективы этой социальной сети просто огромны. Основу заработка в новой социальной сети составляет приглашение партнеров и построение своей структуры, расширение аудитории WaveScore. Доход начисляется еженедельно и накапливается на внутреннем балансе. Инновационные технологии новой социальной сети WaveScore позволяют каждому отлично зарабатывать абсолютно без вложений. Наступит время, когда все начало развитие этой новой социальной сети подойдут к этапу начислений на свой счет 1 доллар каждые 5 минут 24 часа в сутки 365 дней в году все что вам необходимо это бесплатно зарегистрироваться заходить в свой аккаунт не реже одного раза в неделю на 15 минут и более и делать то что вы делали до этого в других соцсетях? То есть просматривать видеоролики, фотографии, обмениваться сообщениями, писать комментарии, создавать группы, делиться фото-видео в соцсетях, ставить лайки и самое главное, приглашать людей. Один умный человек сказал, используйте ваш шанс сегодня, чтобы стать счастливым завтра. Присоединяйтесь в мою команду и начинайте зарабатывать без вложений. Ссылка на регистрацию будет под видео. Подробнее о новой социальной сети читайте на моем блоге. Всю информацию о проекте смотрите на моем канале. Плейлист новая социальная сеть WaveScore. Будут вопросы, добавляйтесь в скайп. Общаюсь голосом с видео, своим партнерам помогаю в скайпе в режиме демонстрации экрана. Объясню, покажу, помогу, научу. При желании обращайтесь, я добавлю вас в лидерский чат. На этом я заканчиваю свое видео. Я желаю вам разобраться в этом замечательном проекте и быстро выйти на солидный доход. С вами был Ростислав Францкевич. Пока-пока.